Всем доброго дня, приветствую вас на своем канале. Сегодня я хотел бы поделиться своей подборочкой бесплатных watchfaces на Samsung Galaxy Watch. Значит, первый у нас watchfacek, вот такой фикчер рефлекта, извиняюсь за мой английский, он бесплатный есть на Galaxy Store. WatchFace как бы информативный у нас, то есть есть заряд, калории, пульс, шаги, этажи и, собственно, расстояние. Этот WatchFace может только менять цвета. Своенным этапом. На камере не так видно, но на самом деле очень яркие цвета. Просто анимация никакая-никакая. По минимуму. Черно-белый. Такое. В общем, для бесплатного очень даже ничего. Далее идем мд 151 Также информативный watch face, килокалории, пульс, дата, шаги, заряд снизу, то есть все как бы, все как надо. Цветан, он, он, они не отменяют двойным тапом. Можем только цифры менять. То можно голубенький поставить, бирюзовый такой, красный. Вот. Ну, для любителей электроники я лично, наверное, больше люблю электронные, чем, нежели там, там аналоговые, либо гибридные. Ну, гибридные тоже тоже здесь будут. Все покажу. Этот watchface у нас D151. Далее Болози Sentinel. Пока этот Watch watchface в магазине бесплатный. Он на английском, уже можно заметить батарея, это у нас пульс и шаги, ты как понимали, что это у нас справа, не знаю. Временным тапом мы меняем вот эти полосочки слева, а справа мы меняем уже футерблат, оранжевый, шелтый, для да, бесплатно вполне себе сойдет. далее все названия я оставлю в описании, чтобы если кто-то мало ли Но ну, опять же, можно видео будет на паузе поставить, если что. Далее. На постоянке я пользуюсь вот этим. МД-95. Почему именно этим? Справа у нас как видим, это заряд. Снизу у нас заряд. День недели, шаги. тут это утро день вечером. Здесь есть управление музыкой плеером. Далее у нас есть голосовой помощник, я так понял, я не пользовался, настройки, найти телефон, фон это набор нашего номера и можно отправить быстренько сообщение. Именно поэтому я пользуюсь именно этими вещами, потому что есть меню быстрого допуска, э, запуска. При нажатии на часы сразу у нас выскакивает будильник. В этапе мы можем так и мы а Мне нравится просто черный белый, он более крепкий. на нажатии на дату нас вот так так, Календарь. Далее. Я думаю, здесь все понятно. Хороший VHFS. Опять же, кому-то нравится аналоговая, кому-то электроника. Здесь всем так себе. Вот S-Force еще. S-Force R3 Active. Тоже отличный VHFS. Вот у нас красненький. Келокалорий у нас здесь. Путь. Два этажа. И часы справа. Шаги и путь. В принципе, все, что нужно. Что он умеет? Двойным тапом слева, тут нарисовано, вот мы видим, как кисточка, мы меняем цвета цифры. Если мы нажимаем двойным тапом на стрелочки, мы меняем цвета сверху, на шагах и на пульсе. Если мы нажимаем самый низ двойным тапом, вот прям на кольцо, блин, не могу упасть. А вот мы меняем желтый, зеленый. Прям в самый край, розовый. Ну, на самом деле, часы... Ой, говорю, часы. Watch Face тоже отлично. Очень информативный. Есть еще похожие. Это S3 Force. Есть немножко другое. S-Force R1. Здесь он немножко. Принцип тот же. Только цвета уже меняются внутри. Все то же самое фактически. То есть, ничего глобального... Ну, опять же, может кому-то больше фонараций. Идем далее. Раша. Вот еще такой. Этот Watch Face анимированный. Ну, сделан очень круто. У нас такое сердце бегает, типа, это в будущем. Тоже день недели, шаги, калории. Вода. Вот нужно на счетчик воды я так понял. И общие ходим шаги. Называется Ржаша. Ну наверное и все. А вот еще такой Айфейс. Айфейс 100. Также покажу. Давайте. Так сделанные шаги. Пульс. Дата. День недели. но ну, на английском. Может кому-то прям английский нравится. А, у меня цвета, кстати. нажатием на край. Что, в принципе, неплохо. Тоже опасно. Фиолетовый. Так, у нас есть бароника, Шаг один. Сердце, как-то пульс. Сердце. Сердце, наверное, просто анимация. вы можете настроить. будильник у нас есть. Вот только дружки далее, далее есть еще такой мд 168 на год последний тоже информативный на английском дата заряд то есть ну вы сами все видите тут как бы нечего и говорить в живую все watch face намного ярче и красочно нежели на камере я Моя задача была просто вот, показать за большую. В этом тапом на стрелочку уже цвета. Минимум. А минимум быстрого допуска есть. Телефон слева. Погода. Вот здесь опять же все подписано. Это это, это сообщение. Плеер. плеер. Да, есть плеер, есть. Вот такой видосик. Я постарался максимум быстренько рассказать, чтобы без всякой воды. Вот, Если кому-то понравилось, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, делитесь, возможно, названиями WatchFace, или же напишите, может кому-то нужны аналоговые. Я поищу аналоговые, на свой взгляд, лучшие бесплатные WatchFace. Спасибо всем за просмотр, хорошего дня и удачи!